Ты можешь жить с манипулятором, там, к примеру, год-полтора, и он выстраивает некие схемы. К примеру, барышня не хочет, чтобы ты съебался от нее. То есть ты успешный чувак, да, ты не самый красивый, но ты умный, ты обаятельный, ты харизматичный, ты зарабатываешь нормальное бабло. Ты в компании сразу не выделяешь, но в конце вечера все хотят с тобой продолжать общение, в том числе и девушки. Она понимает, что как только она расслабится, такого чувака она потеряет. Соответственно, что ей нужно как-то, да, глупая она начнет там и так далее, это что, тактические манипуляции, тем самым она тебя оттолкнет. Умная телка. Ну, а они, опять же, кукловодам мало кто из барышни проходил, тренинг-то новый. Но, но у них есть некие схожие наработки. То есть по-стратегическому манипулированию, она начинает постепенно тебя обрабатывать и засаживать тебе некие внушения, установки. Ну, к примеру, ты там во все хорошо, говорит, блядь, какой то классный, классный. Но тебе так хорошо, как саму ни с кем не будет. Ну, закидывает, закидывает, начинаешь думать, блядь, в натуре это же правда. Потом что-то где-то во время скандала а она эту форму усугубляет. Ну, к примеру, закидывает тебе, что да кому ты вообще такой нужен? Ни одна баба на тебя не поведется. И она закидывать тебе другую установку. Постепенно она тебя превращает в такого запрограммированного этого. Ну а это что? Это мишени воздействия. А дальше там что-то, блядь, ты где-то в там делаешь не так, как она хочет. И она тебе в конце фигачит актуализацию. Ну все тогда. Собирай свои вещи и сваливай. И тут у тебя включаются два бессознательных элемента, которые тебе встроили. Два чипа. Один говорит, что она самая охуенная женщина, а говорит, что с другими телками у тебя ни хуя не получится. И у тебя оставится единственный вариант, вот эта женщина твоя, все, больше никто нахуй не нужен, и ты никому больше не нужен, и тебе нельзя ее проебать. И ты готов все сделать, чтобы она тебя простила. Вот такая мощная стратегическая манипуляция, она где-то за полгода встраивается очень элементарно, очень просто. Любому чуваку, кто не понимает, на что смотреть и как защищаться. Ну, это опять же с женщинами, кто <coughs> понимает, как манипулировать. И ты нихуя не сделаешь.